Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант и преподаватель школы Натальи Пугачевой. Сегодня я хочу познакомить вас с одним из древнейших направлений в предсказательной астрологии Китая – чтению жизни по системе Цимен-Дунзя. Несмотря на то, что этому искусству более четырех лет, и оно древнее таких известных методов как Бадзи и до Ушу, знания о нем пришли к нам не так давно. В цимэнь существуют разные направления, которые мы изучаем в нашей школе. Это и стратегии, и оракул, и духовный цимэнь, и прогулки в волшебные ворота, которые мы с вами любим, рассчитываем и с удовольствием используем. Есть и другие направления в цимэнь, и у них у всех разные цели и задачи. Тем, кто только начинает свой путь в изучении искусства цимэнь-дунзя, подчас бывает трудно в них разобраться – Поэтому в этом видео я сделаю небольшой обзор, чтобы помочь вам лучше сориентироваться. Итак, для решения серьезных жизненных задач существует стратегический цемень. Это четкий алгоритм действий, которые помогают устранить препятствия и добиться желаемого. И здесь не нужны годы кропотливого труда, если ты знаешь, в чем проблема и какой из нее есть выход. Но прежде чем начинать выстраивать стратегию, нужно убедиться – что не напрасны будут те усилия, которые мы собираемся приложить. Поддерживает ли Вселенная человека? Поддерживает ли в том, чего он хочет добиться? Есть ли у него реальные шансы? Не потратит ли он время впустую? Как заранее узнать о возможном благоприятном или наоборот неблагоприятном результате и быть к нему готовым? Для этого существует оракул цимэнь-дунзя или прогностический цимэнь. Это таблица цимэнь, составленная точно на момент вопроса, и она покажет, насколько приведет ли выбранный способ действий к тому результату, который человек хочет получить. Или лучше, может быть, вообще отказаться от этой затеи. Духовный цемень поможет узнать, в чем наше духовное предназначение, какие перед нами стоят кармические задачи на какие ограничения и обязательства мы должны осознанно пойти, чтобы выйти на свой путь духовного роста и исполнить свое предназначение. Обо всем этом расскажет духовный цемель. А для того, чтобы подкачать свою удачу и максимально помочь себе в достижении цели, мы используем активации, а также прогулки волшебные ворота, когда рассчитывается конкретное время и место, то есть направление в пространстве, где скапливаются благоприятные энергии. И наша задача – суметь воспользоваться этими силами для своей удачи. Это очень простые техники, но они очень эффективны, и поэтому многими любимы и популярны. Все направления в Цемен Дунзя – очень эффективные техники по достижению целей. Но самая мощная сторона Цимэня раскрывается, когда мы начинаем читать с его помощью судьбу человека – Столько информации о человеке не даст ни одна другая техника, потому что натальная карта судьбы Цимэнь-Дунзя вписана в мистический квадрат Лушу, дворцы которого вмещают в себя информацию обо всем, что есть во Вселенной. Карта судьбы Цимэнь-Дунзя имеет даже привязку к компасным направлениям, то есть к югу, северу, востоку, западу, ну и всем остальным восьми направлениям, чего нет, например, в Бадзы. И это дает дополнительные возможности для коррекции жизни. Мастера, владеющие этим методом, расскажут клиенту о его духовной составляющей, о его ментальном настрое и даже о его прошлой жизни, кем он был, каким он был, с каким физическим и духовным потенциалом пришел в этот мир и в чем его предназначение. Чем ему лучше заниматься, какую профессию выбрать, чтобы максимально реализовать свой потенциал, какие его ждут проблемы в отношениях, как их можно решить, чего ждать, чего опасаться, ну и много другой информации. Все это можно увидеть, зная значение сочетания дворцов, ворот, звезд, духов, структур, по которым мы и читаем судьбу человека. Эти компоненты, которые мы называем операторами, мы будем очень подробно изучать на курсе по чтению жизни». И что здесь важно? Названия операторов в разных областях применения цемен дунзя одни и те же, а вот трактовки у них будут совершенно разные. Поэтому, если вы изучали какую-то часть цимэн-дунзя, этого будет недостаточно для того, чтобы применить эти знания в чтении судьбы. Например, ворота смерти, которые в прогнозе имеют негативное значение, в анализе судьбы таковыми не являются. Если они попадают во дворец судьбы человека, то это говорит о том, что человек может создавать или накапливать активы, быть владельцем земли или интересоваться археологией, например. То есть здесь все позитивно. Конечно, чтобы сделать конкретные выводы, нужно посмотреть на все компоненты дворца. Однако ворота смерти во дворце жизни не говорят о том, что человек умрет или о том, что человек плохой, потому что ворота плохие. То есть при чтении судьбы Знаки в карте трактуются совершенно по-особенному. Или, например, многие знают, что в таблице есть божество джифу, главное божество, которое исполняет любые желания и дает защиту, особенно если оно во дворце судьбы. И мало кто знает, что это божество может создавать проблемы для человека, у которого оно во дворце судьбы. Со всеми этими нюансами мы будем разбираться на курсе по чтению жизни. Если вам интересно овладеть этим методом, стать настоящим мастером, профессионалом, мы приготовили для вас мастер-класс «Чтение жизни по Дунзя, на котором вы узнаете еще больше о возможностях этого искусства и сможете применить его для себя. Если вы уже владеете другими предсказательными техниками и помогаете другим улучшать жизнь, то у вас будет дополнительный инструмент, который станет жемчужиной в вашей коллекции. Чтение жизни по системе Цимен Дунзя – это очень практический инструмент для улучшения жизни. Записаться для участия вы можете по ссылке под видео. Переходите по ссылочке, вводите ваши контактные данные. И вам придет приглашение на открытый мастер-класс по теме чтения жизни Циментунзя. А в следующем видео я расскажу о некоторых операторах расклада в контексте чтения жизни и о чем нам может рассказать карта судьбы Циментунзя. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующем видео.